Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Родгаст. Канал этот о ролевых играх и, конечно же, о том, как их надо делать. В самом широком смысле. Иногда надо делать игру, и под этим я понимаю игрока, который идет, скажем, на игровую сессию с какими-то там своими мыслями, идеями, заботами, надеждами, страхами. И просто хочет хорошо поиграть. А что это именно для него значит, вот это вот хорошо поиграть, об этом еще можно целый год в выпуске делать. Ведущий, который лезет из кожи вон, чтобы сделать игрокам красиво, который постоянно жалуется, как трудно готовиться и пасти потом разношерстную стаю игроков, жалуется, но продолжает водить, продолжает делать игры автор, который выдумал какой-нибудь там сюжетец или же целый мир и хочет поделиться им со всем народом, это тоже делать игры. Ну и те, которых обычно записывают в игры игроделы, то есть люди, которые пытаются создавать и публиковать целые продукты с новыми, невиданными ранее правилами, подходами, терминами, особенностями. Их я, конечно, тоже стараюсь тут почаще радовать. Вот в прошлый раз, нет, ну в прошлые разы мы обсуждали тему денег в ролевых играх. Нужны, не нужны, как из них вытянуть что-то хорошее, как вообще без них мир может функционировать и так далее. И недели назад, ну чуть меньше, там в субботу выпуск получился, я взялся за линзы. Линза это такой известный уже лет 5-6 э, метод геймдизайна, состоящий из большущего списка точек зрения, или стоек, или взглядов, или как хотите называйте, ну линз в общем. И сквозь каждую из этих линз можно увидеть что-то свое, и таким образом дойти до хорошего, годного, подходящего дизайна. Вот в прошлый раз я успел 10 линз взять и рассказать, как они накладываются на вопрос денег. Под конец выпуска мне нужно было пару линз уже пропустить, просто потому что не помещался рассказ про ту базу, которую нужно знать до того, как в них глядеть. Вот этот досадный пробел мы попытаемся сегодня ликвидировать, а дальше уже пойдем э, с день, к деньгам обратно. Значит, вы наверняка знаете, что люди любят все э, классифицировать. Ну, знаете, там, левые, правые, белые, красные, белые, черные, э, добрые, злые, хорошие, плохие и так далее. Э, так вот, в далеком 1996 году некто Ричард Бартл, известный тем, что в еще более далеком, 1978 году, сразу после выпуска э, нулевых подземелий и драконов, он написал э, программу для компьютера э, «Самое первое многопользовательское подземелье». Назвав его МАДом. И э, с тех пор, как бы, такие игры так МАДами и называют. Уже, там, полвека почти пошло. Так вот, этот самый Бартл, он опубликовал статью с небольшой таксономией о типах игроков. Таксономия это опиралась на его опыт в том, что игроки занимаются четверкой разных вещей в его МАДах. То есть, либо они проходят квесты, там, собирают ачивки, выносят монстров, очищают подземелье, то есть, берут игровой контент, как он есть, и проходят его. Либо они исследуют игру, ползают по игровому миру, там, из конца в конец, узнают, что в нем такое есть, по каким законам он работает, пытаются, в конце концов, его менять под себя немножко аккуратно. Либо общаются и вообще там используют как бы саму игру как, не более как платформу для социального взаимодействия с другими игроками. Либо последние достают других игроков, ну или помогают им, возможно, но там нагибают всех в битвах, в дуэлях и так далее. То есть именно соревновательный такой аспект для них важен. На основании этого он постулирован наличие четверки типов игроков. Достиженцы исследователи, социальщики и победители. Уже после этого он наложил эту четверку на квадрат, типа такого политического компаса, как сейчас делают в мемах, только с осями от действия до взаимодействия и от игрока до мира вокруг. Чем, в общем-то, сделал ее еще более правдоподобной. С тех пор эта таксономия где только не использовалась. Ее изучают на лекциях по гейм-дизайну. Ее суют практически в каждую книгу по науке игр. По ней маркетологи сегментируют пользователей. Ее пытаются использовать как основу для умышленного дизайна. Скажем, там, вот я делаю игру, и там все, всем есть чем заняться, кроме достиженцев. Ну тогда, понятно, надо там больше квестов э, сделать. Ну или генераторов квестов. Были и хорошие исследования на эту тему, часто крутившиеся вокруг коммерческого использования этой вот схемы. То есть, скажем, вот э, у нас есть э, игра, там, ну, скажем, многопользовательская, да, тоже то есть, похожая на мат. У нас вот пошел отток тусовщиков. Почему? Что им так не понравилось? Кто займет их место? Скажем, там, если у нас победители есть, то победители не любят кланы, они не любят гранд. Потому что в чистом виде ну, вообще его никто не любит. Но 20 раз выносить одного босса ради какого-то экзотического дропа для достиженцев это вполне нормальное занятие. Но не для победителей. Зато победитель любит донат. Если они могут заплатить настоящими деньгами за возможность всех нагибать, они заплатят и будут нагибать. А достиженцы как раз донатеров ненавидят, потому что те идут в обход правил. А правило для них это самое важное. Исследователь, который уже там прошел, ну так, в кавычках, возможно, прошел игру, и видел в ней все, и уже там прокачался до какого-то большого уровня, довольно часто вырождается или в тусовщика, и тогда сидит там вечно в чатах, больше ничего не делает. Либо в победителя, в попытке, раз уж обычный контент кончился, создать его самому, развлекаясь об других игроков и исследуя какие-то боевые тактики, скажем. Тусовщик же в победителей не пойдет. Там надо нарываться, донатить и вообще из кожи вон лезть. Все эти сложности совершенно не для них. Логично? Ну, логично, конечно. Когда у нас в голове уже создалась вот такая четверка таких типажей, таких персон, то легко совершенно незаметно загнать себя в рамки этой модели и думать только то, что она позволяет. Даже тесты там всякие есть особые, после которых вас разложат по базису и красивую диаграмму на лоб наклеят и все. Что же в ней не так в этой таксономии? Что, что меня в ней не устраивает? По большей части то, что статью вот этого вот Бартела в том виде, в котором она вышла в свет в 96 году, сейчас бы не взяли ни в какой журнал. То есть опыт опытом, но от себя тяну сейчас в научных кругах гнать не позволяется. Классификации подобного рода должны быть либо основаны на существующих теориях, то есть, скажем, там психологических моделях, самоопределения или ощущения восприятия, или еще чего, либо на свежесобранных данных, которые получены из специально разработанных анкет и потом статистическими методами обработаны. Такие проекты сейчас уже проводились неоднократно именно вот по э, этой модели, и собранные ими данные не совсем подтверждают такое вот четкое деление игроков на четверку типов и находят там неверные предпосылки. Оказывается, скажем, что социализация в чистом виде, как вот желание найти друзей или с ними общнуться — и отыгрыш роли, которую дает вам игра, далеко не всегда идут рука об руку. Это две разных мотивации, совершенно не обязательно возникающие параллельно в отдельно взятом игроке. Достижение и состязания тоже вещи разные, хоть и связаны. В исследовании наблюдается четкая разница, ну, сами можете догадаться, да, между кранчем и флафом. Потому что люди, которым хочется узнать поглубже лор, и попасть в какую-то там труднодоступную локацию, это зачастую совсем не те люди, которым хочется там выучить правила на зубок и прокачать какой-нибудь хитрый скилл, которого все избегают. Ну и наконец целый пласт связанный с вживанием именно, вовлечением в сюжет, в погружением, вплоть до там вот написания фанфиков полировкой каких-то параметров персонажей совершенно ненужных для игры но мотивирующих игрока изнутри вот этого пласта просто у бартела нет как нет и там смены стиля по ходу взросления нет влияния игроков друг на друга влияния прошлого опыта одного из игроков и совсем другой игровой вселенной или игры вообще тем не менее как бы Модель можно с некоторыми натяжками считать рабочей. Ну, пользуются же ей вот уже сколько лет. Вот сейчас покажу вам несколько моделей на нее похожих. Ну, не как две капли воды, но похожих. Скажем, вот таксономия Тайга Келли. Она позволяет уложить почти в те же рамки вашу любимую ГНС-стройку. Геймизма, нарративизма и симуляционизма. И добавить к ней недостающую часть. Бехевиоризм. Это э, когда у нас есть некий игрок как мешок желаний. И игра это такая хитрая система-ловушка, которая в ответ на исполнение этих желаний его завлекает поиграть подальше. И, скажем, вот мы с вами как-то обсуждали циклический дизайн, да? там шаблон, ключ, замок было, все такое. Это ж не геймизм был, шаблон ничего такого нового и увлекательного в игромеханическом именно плане вам не дают. Это не нарративизм, если мы специально не пытаемся воспользоваться так уж активно изоморфизмом миссий и локаций. И это не симуляционизм никакой. Это как раз была бехевиористическая техника. Просто как бы, как бы нам вот завлечь игрока, раз он уже бегает по подземелью. Дальше вот у Андр... Андржея Марчевского была хорошая система, уже более научная, с использованием известных источников мотивации. И на их основе попытка такая вот выстроить нечто похожее на систему Барта. Ник Йи зашел с другой стороны, сделав хорошую анкету и раздав ее тысячам игроков во всякие там варкрафты и линейки. Он не пытался свести все в одну схему, но дал список разных вещей и экспериментально показал, какие из них друг на друга похожи, а какие нет. Если бы он доделал именно таксономию, то у него была бы тройка измерений. Погружение, достижение и общение. Потому что именно эти трое у него друг от друга, ну вот, заметно отличаются. Сам Бартл тоже много лет э, спустя выдал еще одну версию э, таксономии самого, имени самого себя. Где фактически тоже ввел еще одну ось Явно-неявно. То есть по ней, скажем, можно разнести тех, кто... Э, кого тянет на социалку, но хочется строить гильдию, там, биться стенка на стенку с другой гильдией. И тех, кому ничего такого не хочется, а хочется им только в чатик, потому что у них лапки. Вслед за этими всеми идет Вилли Килккул который в 2013 году попытался свести все эти версии воедино, добавляя недостающие элементы из разных моделей и потом вычеркивая те, что слишком коррелировали с чем-то там еще. У него почти все хорошо с единственным исключением. То есть полюсные типы у него не имеют смысла. То есть, если игрок хочет ничего то отдельного от а чего-то другого не хочет, а если игрок хочет всего сразу, то тут как бы неясно, что с ним делать. И ну, никакого названия концептуального тоже ему не дашь. И наоборот, если кто-то по всем параметрам мотивации в глубоких минусах, то ну, трудно выдумать версию более глубокую, чем это он вообще заблудился и сюда случайно зашел. Вот. Если убрать эти два типажа, то есть у нас такая трехмерная штука, кубик получается, мы убираем два типажа и немножко поворачиваем и э, распластываем э, остальное на двумерном столике, то вот это и будет моя таксономия, которой я хочу с вами сейчас поделиться. Ось у нас получается следующий. Ось мастерства, понимающая в основном э, систему развития персонажа. Ось связи, ну, то есть социалки. И ось последняя, погружение против окружения. Шесть получившихся, шесть получившихся типажей у нас такие. Наверху у нас получается отличник. Он хочет узнать все правила, выучить и все воспользоваться ими всеми, чтобы пройти игру как следует, прокачаться до последнего уровня. Связь с другими игроками и погружение в роль для него совершенно не важны. Дальше по часовой у нас идет командный игрок, который отличается отношением к игре с другим. То есть он активно ищет командно-кланового челленджа и активно его находит. Дальше идет тусовщик, то есть понятно, что у него связь с остальными э, на первом месте, а все остальное для него не так важно. Затем у нас идет полная противоположность отличнику, это ролевик. В самом таком узком, четком смысле, то есть отыгрыватель роли, которому эта вот роль важна как в контексте сеттинга, то есть погружения, так и в контексте общения. Продолжая движение по кругу, у нас есть там дальше свободолюбы, то есть они отличаются от тусовщикам тем, что им не нужна компания, но нужна интеграция в сеттинг. И, наконец, исследователи, для которых продвижение по сеттингу и развитие способностей исследовать его более полно и быстро тоже важно. Ну и плюс-минус, то есть у нас вот стрелочки все-таки три, это именно мотивации такие с точки зрения моделей психологии, но так вообще видно, что чем выше у нас, тем важнее для таких типажей персонажа, таких типажей игрока, пардон тем важнее для них, скажем, квесты. То есть что-то такое, что уже подготовлено, возможно, даже рельсы, какие-то модули, что-то такое, что уже готовое, какой-то такой контент, который можно вот э, заценить. Чем ниже, тем важнее э, отыгрыш. То есть э, возможность куда-то вжиться, какие-то вот детали персонажа, которые, э, которые особенно вот, вот как-то вот, вот нестандартные какие-то вещи, которые, вещи, которые еще не пробовали, вещи, которые именно в этом сеттинге есть, а в других их нету и так далее. Вот что-нибудь вот такое чем э, левее тем э, именно сеттинг э, играет то есть э, пример только что с отыгрышем э, я дал но сеттинг э, в любом случае то есть э, квесты локации что-нибудь такое э, особенное чего-нибудь где где можно полазить вот. и с другой стороны это партии э, то есть чем то есть если у вас командный игрок или тусовщик, то, скажем, если у вас соло-игра, то ну, не получится. Да? То есть если человек играет для того, чтобы пообщаться с другими людьми, а у вас сольная игра, то есть кроме вас, там, кроме ведущего больше никого нет, то ну, получится довольно, довольно скучное и однообразное развлечение. Я не сомневаюсь, что вы можете много чего выдумать, но, тем не менее, это все-таки один человек. А в партии там, ну, как вы знаете, если уже пробовали играть в крупной партии, то там все-таки как бы такая внутрипартийная динамика, которая, которая неожиданно довольно часто бывает именно для ведущего тоже. Вот как-то так. Ссылки на все статьи и книги Бартола, Келли, Марчевского, Е и Килку я дам, как обычно, в описании. В следующий раз со свежими силами и знаниями мы пойдем дальше по линзам. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.